Итак, коллеги, сейчас хочу рассказать про одну из самых интересных монет на текущий момент, по крайней мере для меня. Ее я в прошлом месяце давал в закрытом канале. Сейчас хочу поделиться со всеми вами. Называется монета BSV. Это по факту вторая монета после BNB, которую Binance начинает активно форсить. Если вы посмотрите историю развития BNB, то вы увидите... Очень-очень много похожего. Поэтому, основываясь на графике BNB, с 2018 года можно провести параллели и примерно сориентироваться, как может вести себя эта монета. Без учета просадки 2018 года. Итак, что у нас произошло? У нас в конце марта да, 21-22 марта у нас данная монетка вышла на биржу BNB и соответственно что мы наблюдали был небольшой флэт правильные да, деньги Smart затаривались толпа как обычно скидывала потому что покупала там заходила в проект по 0.3 и так далее и скидывала радуясь фиксируя 100% потом произошел выстрел естественно все начинали покупать здесь здесь огромное количество было объем то есть что было понятно здесь иной раз за часовую свечу проходило 50 миллионов контрактов это очень и очень много что в итоге сейчас данная монета корректируется даже не корректируется она ушла в так называемый умный флэт то есть что это значит инвестор у которых жжет карман кто не умеет держать позиции да то есть они начинают суетиться скидывать их начинают а, куда-то выносить в ту или иную сторону в общем начинает суета и благодаря этой суеты суете умные деньги заходят в нужную сторону чтобы было понятно это инвестиционная крайне долгая идея на 1 два года то есть не то чтобы это аналог битка но что-то очень похожее то есть эту монету вы покупаете Отправляете на стейкинг, а подробно об этом тоже расскажу И в принципе про нее забывайте на веки вечные До тех пор, пока цена не станет той, которую вы прогнозировали, Ну, либо той, которую прогнозирую я Итак, напоминаю, что сейчас цена 1.13 К концу этого года я допускаю, что данная монета может стоить 70 долларов То есть практически 7000% прибыли в следующем году я допускаю, что цена может дойти до 200 долларов. Соответственно, это практически 20 тысяч процентов прибыли. То есть, условно говоря, покупая монету на 200 долларов, через год, да, то есть, или через два года, у вас может быть намного, намного больше. Поэтому, давайте разбираться, что вообще происходит. Первое. Огромное количество красных кружочков. Это вы уже заметили. На самом деле ничего страшного, это просто кластерные объемы. Мы сделаем так, ну, чтобы было понятно, какие объемы были у нас в начале апреля и какие сейчас. фильтр одинаковый Соответственно, истерия, эмоции закончились. Сейчас начинается нормальный профессиональный трейдинг, позиционный. На что я хочу обратить внимание. Первое. Во-первых, Монета очень и очень технична. То есть как только появился плюс-минус существенный покупатель, вот примерно на этом уровне, произошел раз, два, три, четыре максимально точный ювелирно-техничный тест. Соответственно, данный покупатель не дается не упасть, и мы можем сделать определенные выводы, что в ближайшее время небольшое движение может быть по этому Кому интересно поспекулировать на споте, фьючей пока нету, можем попробовать в районе 1.12 зайти в покупку. Может чуть пониже. половиной Как мыслит толпа? Натянем Fibonacci, толпа мыслит вот так. То есть примерно в районе 38% 38,2% на уровня находится. Что касается целей, смотрите, если здесь у нас. Есть покупатель, то вот здесь по цене 1.4035 есть продавец. И о волшебство. Здесь же у нас находится и первая цель по Fibonacci. 138,2%. Также у нас здесь есть огромные кластерные объемы 1, которые несколько раз уже тестировали. И максимально ювелирный еще больше объем 2 по цене 147.95. Обратите внимание, с какой точностью цена тестировала. А что у нас здесь есть рядом? У нас есть вторая цель по фибоначчи 161.8. Как итог, если вам интересно поспекулировать данную идею, можно попробовать зайти в эту идею. Еще раз говорю, на споте по цене 111.50, 112, дальше. Цель, где можно зафиксировать данную монетку 1.40, 1.46. Но сейчас скажу, фиксировать нет смысла, лучше ее подержать, подождать. На что еще хочу обратить внимание? Многие не разбираются в кумулятивной дельте, но тем не менее я сейчас постараюсь объяснить максимально доступно. Что мы здесь видим? С 4 апреля по 12 апреля... Условно говоря, у нас произошло обновление лоя. Да, то есть, лой был здесь, стал пониже. Дальше у нас продолжается флет, лой не обновляется. Но если мы с вами посмотрим на аккумулятивную дельту, у нас явно выраженный нисходящий тренд. О чем это говорит? О том, что за счет толпы, которую зажали во флете, которая начинает суетиться и скидывать монетки примерно с таким подходом, блин, мы упустили хай, надо скинуть по любой цене и зафиксировать прибыль. Я же по 0.3 брал. Умные деньги заходят в покупку. Как это можно понять? Смотрите. У нас кумулятивная дельта падает. Почему это может происходить? Потому что идут рыночные продажи. Но цена у нас почему-то не падает. О чем это говорит? О том, что подставляют лимитные ордера в покупку и не дают цене упасть. Да, то есть у нас цена как в кексик ударяется, да, то есть не воздух, а кексик, плотность достаточно большая и не падает. Поэтому происходит заливка бай-лимитных ордеров, нацеленных mm -hmm. на дальнейший рост, как только 80% денег будет влито, от тех ребят и девчонок, которые хотят, одни да, нехило на этом заработать, мы увидим мощные, резкие и дерзкие покупки по рынку. Что-то типа вот этого. А, то есть, когда мощно по рынку, нажимают то есть одной заявкой, сносит все сопротивление, и цена улетает наверх. В ближайшее время, я думаю, в мае уже, я ожидаю цену в районе 1.8510, районе 190 но с учетом того, что это все-таки достаточно хайповая монета, поэтому к концу мая, 21-25 мая, я допускаю, что по данной монете может быть неплохой рост. Это что касается трейдинга и спекуляций. Помимо всего прочего, напоминаю, что есть еще такое понятие стейкинг. Кто не знает, это... По факту аналог банковского депозита, когда вы свои монеты даете в залог хедж-фондам, и они, допустим, благодаря этим монетам производят шорт, ну, как и вариант. На текущий момент есть... Стейкинг на 30, 60 и 90 дней с максимальной доходностью. Доходность на 90 дней составляет 143% годовых. То есть, по факту, за квартал вы зарабатываете практически 36%, причем в этих же монетах. Если вы готовы выделить процентов 5 своего депозита и поддержать годик 2, это отличная идея, потому что прибыль вы получаете в этих же монетах. Соответственно, купили 100 монет, за квартал получили еще 35 монет. И соответственно эти 35 монет за год за год могут принести дополнительно просто сумасшедшую прибыль. Поэтому запоминаем тикер BESWA и USDT. Смотрим на TradingView, смотрим на Binance и принимаем решение о покупке. На этом инвестиционная идея закончена. Всем выгодных инвестиций.